Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас вновь на цикле видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата VF Back in History, который проходил 10 лет назад. Чему данный цикл и посвящен вновь? Нашим новым зрителям напоминаю, что если по какой-то причине данный ролик первый, который вы смотрите, то рекомендую обратить ваше внимание на самое первое видео, пролог, в котором даются все вводные данные о чемпионате. Ну и попутно можно глянуть предыдущие в серии. Ну а мы тем временем переносимся в солнечную Австралию, в страну вверх ногами, как некоторые любят часто шутить. Нас ждет Мельбурн, да-да, вот именно сейчас, только на 13 этапе, а не в начале чемпионата, как это в реальной Формуле 1 по традиции Ну вот у нас вышло вот так Альберт Парк, любимый многими гонщиками В чемпионате у нас пока... Лидирует вновь Богдан Калашевский после маньякура, но всего в двух очках, 67 и 65, если мне память не изменяет, всего в двух очках Опарин, его главный соперник, а еще в двух всего лишь очках Юрий Воронов. Так что у нас за 6, кажется, этапов до конца, за 7, прошу прощения, у нас прям вот уже начинается самое интересненькое. Ну, а... Как таблица личного зачета и кубка конструкторов будет выглядеть после гонки в Австралии, как собственно и о самой гонке в Австралии, мы узнаем как обычно после того, как немного поговорим о трассе. Городская трасса Альберт Парк расположена, как собственно и следует из названия, в городском парке австралийского города Мельбурн, вокруг небольшого живописного искусственного озера. Она носит временный статус, проложена в основном по дорожкам парка и используется лишь раз в году, начиная с 1996, года, как правило открывая сезон. Хотя стены и прочие барьеры здесь не так близко к асфальту, как это обычно бывает на других городских автодромах, тем не менее, Альберт Парк предъявляет к полидам схожие требования. А именно, надежные тормоза и мотор, оптимальная жесткость и стабильность на торможениях, а также подвеска, грамотно адаптированная и отзывчивая к местным кочкам и поребрикам. Очевидных мест для обгона тут не очень много. Однако по-настоящему скучные гонки в Мельбурне – относительная редкость. Благодаря смене формата квалификации, которая к тому же проходила под дождем, лишь сейчас, на тринадцатом этапе сезона, свой первый пол смог завоевать лидер чемпионата Богдан Холошевский. Рядом с ним стартует Юрий Воронов, перебравшийся в Ягуар, а второй ряд открывает его тезка и дебютант Юрий Шапошник на Джордане. Далее вновь на Уильямсе Дмитрий Загоруйко и пара Макларенов в традиционном составе – Опарин и Ермаков, в которую вклинился еще один дебютант Никита Богданков на Тойоте. Лишь на восьмом месте вторая Феррари, за рулем которой вновь Антон Плешков. На пятом и последнем ряду Александр Алешин на Бархонде и последний на сегодня дебютант Дмитрий Семкин на Минарде. Пропустив квалификацию, стартует спитлейна Евгений Баринов, в этот раз на единственном в гонке Залбере. А парень проспал или не тронулся с места по какой-то иной причине. Какие-то проблемы у Плешкова его отбросило в сторону и похоже даже в стену. А Воронов атакует Холошевского, но пока что тот отбивается. Далее Шапошник и Загоруйка, без изменений. А вот Богданков теперь пятый, за ним Алешин, Сёмкин и лишь позади них Ермаков. Торможение перед поворотом Спортцентр, есть контакт. Богданков выбивает Загоруйка, но кажется без повреждений. Почти в тот же момент Сёмкин гораздо сильнее выбивает Алешина, и вот здесь, увы, повреждения есть, и для Бархонда Александра они фатальны. Алешин становится первым сошедшим. Будучи выбитым соперником из Тойоты, Дмитрий Загоруйко каким-то образом все равно вновь оказался четвертым. Но в повороте имени Кларка Никита вновь выбивает Дмитрия и за счет этого опережает его. То же самое пытается сделать и Сёмкин, воспользовавшись замедлением пилота Уильямса. У него получается, но при этом он срезает оба поворота скоростной связки Уэйт-Гольф-Коурс. А в первой тройке все спокойнее. Холошевский даже начинает немного отрываться. Насыщенный событиями стартовый круг. Пересмотрим некоторые моменты на повтор. А вот это как раз с камеры Сёмкина. А, ну, я бы сказал, наверное, что здесь скорее лаг, но тем не менее достаточно непродуманное торможение. Так, а это момент, видимо, столкновения Загоруйкой Богданковым. Ну, здесь, по-моему, даже и влага не было, все и так понятно. И даже нет никаких попыток пропустить. Отрыв Холошевского продолжает расти, а вот Воронов не может стряхнуть своего теску с хвоста. Богданков пока тоже держится рядом и не слишком сильно отстает. А вот Загоруйка каким-то образом за кадром опередил Семкина обратно. Далее в одиночестве едет Ерпаков, а позади него Плешкова уже почти догнал Баринов. Алексей Опарин, как бы удивительно это ни звучало, замыкает пелетон. Спустя пару кругов Воронов все же начал отрываться от Шапошника, но вдруг теряет машину на выходе из Кларка и удар в стену лишает его переднего антикрыла. Потеряв немало позиций с вынужденного пидстопа, Юрий возвращается перед Бариновым и Опарином. Обоим этим пилотам, кстати, уже удалось обогнать Плешкова. Подрастерявший темп Семкин слегка вылетает в Аскаре. Его, в свою очередь, уже догнал и теперь проходит Ермаков. А Дмитрий тут же повторяет прогулку по Гравию и в Стюарте. Баринов начал готовить первую попытку атаки на Воронова, после чего внезапно стал жертвой одного из самых странных лагов за весь сезон. На линии старт-финиш его болит по сути просто врезался в воздух, в некое невидимое препятствие. Евгений предпринял попытку вернуться в боксы и доехал, но уже там все-таки решил прекратить борьбу. Воронов догнал Семкина, который продолжает совершать небольшие ошибки. На прямой Дмитрий чуть быстрее, однако он промахивается на торможении в первом повороте и вынужден уступить Юрию. Несколькими минутами спустя пилота Минарди настиг и опарил, но долго не решался идти в атаку а затем и вовсе внезапно ошибся в скоростном повороте Уайтфорд и потерял переднее антикрыло. Визит в боксы Алексея позволил обеим Феррари обогнать его, в случае с Холошевским на круг, и в борьбе за позицию для Плешкова соответственно. Антон, правда, и сам уже уступил круг и напарнику, и Юрию Шапошнику. Какие-то проблемы и вылет у Никиты Богданкова в предпоследнем повороте. Загоруйка пока не успел его догнать, но сократил свое отставание примерно вдвое. Воронов догнал Ермакова в районе поворотов Хеллос и Уайтфорд. Алексей предпочитает не сопротивляться заведомо намного более быстрому сопернику. Холошевский без переднего крыла на выходе из спортцентра. Похоже, у нас будет смена лидера. Богдану хватило отрыва лишь для того, чтобы заехать на пидстоп еще лидером. И хотя у Шапошника небольшие проблемы с обгоном Семкина на круг, дебютант чемпионата выходит в лидеры гонки. Такое мы видим впервые, если, конечно, не считать гонку в Монце 88 и первые несколько метров до стартового завала в Хересе 97. Ну а вот повтор того, как именно Холошевский разбил свою Феррари. Богданков заехал на пидстоп, уступив третье место Загоруйка и четвертое Воронову. Скорее всего, это временно. А у Плешкова продолжается череда проблем и ошибок, и он все еще последний. А эта потеря переднего крыла лишь усугубляет ситуацию. Воронов догнал загоруйка и тут же бросается в атаку. Задев траву на выходе из поворота Альберт Роуд, Дмитрий немного теряет скорость. Юрий идет в атаку в Кларке по внутренней траектории, но пилот Уильямса не уступчив. После легкого удара Ягуар пылит по обочине, а Загоруйка продолжает движение и не пропускает оппонента. Воронова, впрочем, это никак не останавливает, и спустя круг в этом же самом месте он вновь атакует. На этот раз уже Юрий в отместку оттирает Дмитрия в траву и выходит вперед. Шапошник продолжает волну плановых пидстопов. Скорее всего, это его единственная остановка. Сможет ли больше не останавливаться Холошевский, пока непонятно, но сейчас он возвращается на первое место. Загоруйка, скорее всего, тоже побывал в боксах, ибо сейчас проигрывает еще одну позицию. Впереди него с существенным отрывом оказался Богданков. Опарин вновь застрял за Семкиным и никак не может его пройти. Необходимость периодически пропускать более успешных оппонентов на круг Алексею также не помогает. Однако вскоре пилот Макларена все-таки получает перед собой свободную дорогу, поскольку Семкину тоже нужно ехать на пидсток. Дмитрий возвращается на трассу за спиной своего тёзки. И вдруг ни с того ни с сего Загоруйка ошибается напрямую и разбивает машину. От удара не выдерживает и выключается двигатель. К сожалению, это сход. Либо у Холошевского вырос темп, либо у Шапошника он упал. Но как бы там ни было, лидер Феррари вдруг начал быстро отрываться. Похоже, предыдущая ошибка с потерей крыла ему уже никак не помешает. В свою очередь отрыв Шапошника от Воронова тоже резко вырос, но в данном случае дело в том, что пилот Ягуара побывал на второй дозаправке. Тем временем Шапошник срезает связку Уэйт-Гольф-Коурс, но отделывается лишь потерей нескольких секунд. На более тяжелой после пидстопа машине Семкин начал снова постоянно допускать ошибки. Данный вылет в Аскаре стоит ему предпоследнего места. Лишков успевает проехать мимо. Алексей Опарин, проезжая по дуге после Кларка, внезапно сходит по собственному желанию, просто нажав клавишу Escape. Алексей затем объяснил это, равно как и в целом слабое выступление в гонке, тем, что в тот уикенд заболел и просто не смог продолжать по состоянию здоровья. Позволю себе забежать вперед и сообщить, что затем все стало хорошо и в следующих гонках подобные проблемы лидеру Макларена больше не мешали. Ну а мы продолжаем. В повороте Хэллос Холошевский уперся в Семкина и едва не врезался. Дмитрий запоздало опомнился, но все-таки пропустил, а затем едва не разбил машину в Уайтфорде. Богданков выезжает со второго стопом. Неподалеку позади него находится Ермаков. Холошевский на петлейне, но отрыв уже огромный, шапошник не успеет отыграть позицию. К слову, Юрий уже единственный, кто пока не проиграл круг Богдану, даже сейчас, после его пидстопа. Шапошник в боксах без переднего антикрыла. Очевидно, теперь нас ждет борьба за второе место. стоп стоил пилоту Джордана львиную долю отрыва от Воронова. Вдобавок шапошник сразу же вылетает в первом повороте. Похоже на отказ тормозов, по крайней мере частичный. Далее ситуация повторяется почти в каждом повороте. На подходе к Кларку Воронов уже впереди. Подобно Баринова в Боэнос-Айресе и Хокингхэме, Шапошник упорно пытается все же добраться до финиша, пока неясно получится ли у него. Второй раз подряд Шапошник в боксы не поехал, зато мы видим, что оттуда выезжает Ермаков. Плешков и Семкин продолжают борьбу за право закончить гонку не на последнем месте, попутно объезжая вновь вылетевшего Шапошника на выходе из Кларка. Попал в аварию и прекратил борьбу Никита Богданков. Теперь, похоже на бронзу, претендует также Алексей Ермаков. Произошло, произошло, видимо, в первом повороте. Ну, как-то он его срезал. Здесь разворот и... И все. Странно, а заднее крыло было на месте, что? Очередной вылет шапошника. Вновь в спортцентр. На этот раз после разворота он все же долетает до стены, но заднее антикрыло пока на месте. В Альберт Роуде вылетает Семкин, и это тоже выглядит как отказ тормозов. Лишь легкий контакт со стеной, и пока Дмитрий продолжает. Новые неприятности у шапошника на этот раз в Аскаре. Каким-то чудом Юрий вновь не лишился антикрыла. А в гравийной ловушке в Кларке, к счастью, обошлось даже без контактов со стеной. Несмотря на все злоключения, Ермаков отстает от Юрия еще примерно на полкруга. Зато к самому Алексею тихой сапой подъехал Плешков. Шапошник продолжает героическое сражение с собственной раненой машиной. Но вынужден пропускать Холошевского уже на второй круг. Богдан таким образом опережает на круг и более уже всех. Проблемой и у Воронова уже второй раз за гонку он заезжает в боксы за новым передним антикрылом. Его второе место, впрочем, вне угрозы. А вот этот вылет шапошника в Альберт Роуде, к сожалению, становится последним. В очередной раз разбив машину, Юрий признает поражение и заканчивает заезд. Тем более обидно, что в дальнейшем он не смог поучаствовать в этапах чемпионата, и эта гонка так и осталась для него единственной. Новый разворот Семкина в Аскаре. Возможно, тормоза и болит в целом у Дмитрия пока еще не в столь плохом состоянии, как были у Шапошника. Но тем не менее, добравшись до своих механиков, пилот Минарди тоже решает сойти. На предпоследнем круге в Аскаре вылетает и Плешков. Ему везет меньше, антикрыло потеряно. Пока он выезжает на трассу, его на очередной круг проходит напарник. Из-за того, что в гонке остался всего один круг, Антон решает не заезжать на пиклейн. Ну а Салашевский этот финальный круг проводит без проблем. Выходит из поворота имени Просто и выигрывает Гран-при Австралии 2003 в Фок Back in History. Это четвертый подобный успех в сезоне как для Богдана, так и для Феррари. А вот таким экстравагантным образом гонку решил закончить плешков. Мы эту таблицу вам включим, конечно же, но я... Что делает Плешков? До финиша еще уйма времени! А, ну чего? Ему же пропускать-то все равно некогда. И все-таки Воронов финиширует раньше. А что, Плешков? Он что, не собирается доезжать? Он еще и поперек трассы встал. Что он делает вообще? Там Ермаков! Ермаков! Ермаков все равно финиширует раньше, а Плешков вообще это делает задом. Я теперь понял, что он тогда задумал. Итоги этапа у вас на экране. Воронов все же добрался до финиша вторым, а бронза достается Ермакову. Клешков стал четвертым и последним доехавшим. А не получилось закончить дистанцию у Семкина, Шапошника, Богданкова, Апарина, Загоруйка, Баринова и Алешина. За аварию с Алешиным в третьем повороте стартового круга Семкин получил строгое предупреждение и отложенную дисквалификацию на один этап. Прочие инциденты оставлены без последствий. За счет победы Халашевский упрочил лидерство в личном зачете. Воронов вышел на второе место, с Богданом их теперь разделяет 6 очков. И ровно столько же Юрию проигрывает Апарин. Антон Плешков провел не лучшую свою гонку, но набрал ценные очки, которые позволили ему опередить Гуренко и Ковалева. Общими усилиями пилоты Феррари отыграли у Макларена еще 9 очков, но в запасе коллектива из Уокинга еще 27 пунктов отрыва. А Ягуару, благодаря подиуму Воронова, удалось опередить Бар. Но в следующий раз нашим пилотам на 14 этап предстоит визит на китайскую трассу Шанхай Интернешнл, расположенную, простите за тавтологию, разумеется, возле города Шанхай. Этот день, возможно, многие хотели бы отсрочить как можно дольше, но, к сожалению, одних и, может быть, к радости прочих, у нас вот только сейчас, к 14 этапу, первый за весь сезон Тики Дру. Посмотрим в следующий раз, какие это, может быть, внесет новые обстоятельства в борьбе за титул. Как всегда, напоминаю, что всякие ссылки и прочая полезная информация находятся внизу под, собственно, видео на ютубе. Ну а на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. С вами был Богдан Холошевский. Скоро увидимся. Пока.